Короткие интересные факты про птиц, номер два. Эта птица делает подстилку в гнезде, вы представляете, из рыбьих костей. И эта птица зимородок. Ну а если вы хотите узнать о самой громкой птице в мире, обязательно посмотрите это видео.